Мы часто можем слышать, как люди говорят, мы верующие, у нас все в порядке, мы уже спасены, потому что мы ходим в своей церкви, мы являемся членами церквей, мы читаем Библию, мы как-то там молимся по своему, правда не получаем ответы на свои молитвы, но мы зато спасены, мы посажены со Христом на небесах, но когда ты смотришь на жизнь этих людей, она не соответствует священному писанию. Эти люди они говорят как этот мир и поэтому мир слушает их, они живут как этот мир, они одеваются как этот мир, они любят то что любит этот мир, они возлюбили неправду, им сду вот эту вот мелочь, то что дьявол им дает, они это все возлюбили, этих идолов, эти украшения, вот эти вот все прелести этого мира, такое ощущение, что сегодня верующие готовится к тому, чтобы вечность провести на этой земле. Они хотят вечно как будто бы жить на этой земле, но они погибнут с этой землей, если они не покаются и не отрешатся от всего, если не все это не продадут и не раздадут, если они останутся вот в таком вот состоянии как они сегодня есть, то царство Божьего им не видать. В числе спасенных ли ты, действительно ли ты совершаешь свое спасение? Или ты только называешься верующим и говоришь, что с тобой все в порядке, что тебе уже не нужно освящение и очищение, что тебе не нужен Бог, у тебя все хорошо, ты и так с Богом. Если ты хочешь быть действительно спасенным и посаженным с Господом на небесах, то тебе нужно потрудиться, чтобы жить в чистоте и святости чтобы наследовать Царство Божье, войти туда воротами, в чистоте и святости и тогда ты будешь с Господом в вечности, вот тогда ты будешь посажен с Ним на небесах. Совершай свое спасение и не играй в мертвую и безжизненную религию. Да благословит вас Господь наш Иисус.